Смотрите, мы расшифровали все надписи и ваши таблички, которые вы нашли. Ставьте их, пожалуйста, в порядке. Фиолетовая, красная, зеленая. Воу, что-то произошло, и двери начали гореть. Попробуйте их открыть. Ага, раскаленную ручку? Сейчас вот, давай сам. Смотрите вперед. Я думаю, все будет хорошо. А ты знаешь. Она даже не горячая. Ну, тут э, лестница вниз. Блин, я даже не представляю, куда еще ниже спускаться. Ладно, ад херайкам. А мы все ниже, ниже, ниже, ниже. Смотрите, что-то видно? Нет, э, но я слышу странный гул знаешь, это мне напоминает огонь, вернее, костер. Искорки, когда отлетает, у него, вот такой вот густой. стоит. Мы ничего не слышим. Положите спуск. Боже мой, опять эта херота. Ладно, валим. Посмотрите на объект, смотритель. На себя взергла, посмотри. Какой-то объект. Не пытайся убежать. Боже мой, оно... Оно исчезло? Да ладно. Я даже не умер? А ч то новенькое. Ладно, смотритель, двигаемся дальше. Да ты что? Хорошо. Тут коридор, который ведет нас О, в... Коридор. Как неожиданно, да? Это похоже на школу. Вот фотографии нашего дружка. Кто-то расклеил их тут, непонятно зачем. Буду продолжать исследование. Школьный класс, школьные годы. Их так обожал, хотя они все прошли в вашем фонде SCP. Но все равно я это обожал. Есть ли еще в этом здании какие-то помещения? Можешь, пожалуйста, осмотреться? Знаешь, что ничего необычного. Шкафчики, дворики, вернее, коридорчики. Еще вот я вижу спуск вниз. Прямо, блин, как по моей карьерной лестнице я вижу, да? Не находите? Шутка. Так мерзкая вода. Фу, блин, она мне уже забралась во все мои щели ботинков. Еще, еще один коридор. Класс. Смотритель, иди туда. Ой, слышь, да нахер, там тупик. Ну, как, как, как я вижу это? Давай поднимемся на этаж выше, может быть? Это какая-то школа, что ли? В альтернативной реальности? Просто прикинь, я на глубине, херово тучу этажей вниз. Я там нашел школу, вернее, тут. Тут когда-то учились дети, которые дальше делали какую-то ересь. Или что они вообще делали после выхода из такой школы, а? Смотрите, хватит засорять запись своей ереси, Пожалуйста, найди что-то интересное. Слушай, я пытаюсь справиться с паникой, которая меня охватывает. Пошел ты в жопу. и буду говорить, что хочу. Коридоры, коридоры, комнаты, коридоры. Слушай, а вот тут что-то интересное. Какая-то светящаяся дырка. Что будет, вниз? Если... Смотритель, что это было? Не спрашивайте, я сам не понял. Слушай, я тут кое-что интересно нашел. Сейчас попробуем посмотреть. В... В общем, тут надпись, на которой написано что-то типа «Я все равно тебя найду, мудак, не бегай по коридорам». Ну, как в обычной школе, понятно. Я кого-то видел. Может попробовать его догнать? Хотя нахер, я тут подумал, я не хочу умирать и мало ли кто там есть. Смотритель, кто это? Слышь, сам спустись сюда и посмотри. Я пока свалю отсюда нахер. Почему ты пришел сюда? Боже мой! Смотритель! Смотритель! Ладно, подождем, пока ты заберешь свою камеру. А я пока что запишу это все в отчет. Это очень интересно. Так, слушай, док, я вот тут думаю, Стоит ли мне все это делать? Вернее, стоит ли мне ходить по этим коридорам, шастать? Это какой-то бред ну, в плане того, что я вообще не понимаю, где я нахожусь. Это альтернативная реальность или что это? Или это другая реальность? Или это другой мир? Ну, просто я вообще ни хрена не понимаю с этого всего, что происходит. Может быть, вернусь? Слушай, подожди, я слышу, как он ходит. Давай попробую обмануть его или эту, эту штуку обмануть и свалить отсюда. Попробуй, все в твоих руках. Тебе же самому интересно, что произойдет дальше, правда ведь? Ну да. Только если бы вот не этот хер с топором, было бы все зашились. Ой, да ну ладно, как ты меня заметил? Слушай, хорошо, что ты медленный и тупой. Я ушел от него, док. Продолжай следовать. Я вижу. Я все вижу. О, так ты все-таки решил последовать моему совету и пройтись вниз. Что это было, смотрите? Не спрашивай. Я что-то чувствую, но я не могу объяснить это. Я как будто знаю, куда мне нужно идти. И это так странно. Ой, ну да, как обычно. Этот чувак с табором. Фонарику уже жопа. Кипец какой-то. Да? Смотрите, держись там. Ну конечно. Вам же главное, чтобы я нашел все, что нужно. Правда ведь? Да. Сейчас попробуем что-нибудь сделать. Я вроде бы обманул его. О, туалет. Как раз то, что мне нужно. твою мать что за смотритель знаю самому интересно после коридора опять будет коридор садик универ ведет этот путь куда слушай я себя тут так мерзко чувствую о бля опять ты Эх, ладно ладно валим валим Просто быстренько-быстренько-быстренько Смотритель! Смотритель! Конец записи И что теперь делать? Ты меня слышишь? Смотритель. так я тут наверху. Тут интерком есть, прямо возле входа в этот объект. Вытягивайте меня, я сюда отсюда нахер. В смысле, где ты? Ну, я на самом верху, то есть ну, перед входом в этот объект. Хорошо, смотрите. Спасибо за работу. Как и обещали, мы выделим тебе пропуск к объекту.